Уважаемые главы государств, правительств, дамы и господа, я рад возможности вновь выступить в этой представительной аудитории. Но прежде всего хотел бы пожелать 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН плодотворной работы. Работы по успешному согласованию действий народов и государств. Работы на цели мира безопасности и прогресса. Эти ориентиры обозначили в уставе ООН еще наши предшественники, но они, как мы видим, эти цели актуальны и по сей день. Эти цели и сейчас служат для деятельности объединенных наций устойчивым долгосрочным фундаментом. И хотя структура и функции ООН формировались в принципиально иной международной обстановке. Время только подтвердило их всеобщую значимость. А инструменты ООН сегодня не только востребованы, они, как показывает сама жизнь, в ключевых случаях просто незаменимы. На это прямо указывает и следующий важнейший факт. Несмотря на острое расхождение в путях решения Иракского кризиса Ситуация в конечном счете Возвращается в правовое поле Организации Объединенных Наций Позиция России здесь Последовательна и ясна Только непосредственное участие ООН В восстановлении Ирака Даст его народу возможность Самостоятельно распорядиться Своим будущим И лишь при активном хочу подчеркнуть практическом содействии ООН, его экономическому и гражданскому первоустройству, Ирак действительно займет новое, достойное место в международном сообществе. Очевидно, что в последние годы ООН все больше приходится решать принципиально новые задачи, бороться с иными, чем ранее, но не менее серьезными опасностями. Три года назад на саммите тысячелетия я говорил здесь, что общим врагом Объединенных Наций является терроризм. Был ли услышан тогда в 2000 году голос России? Все ли тогда понимали серьезность этой угрозы? И адекватны ли были ей наши совместные действия? События 11 сентября показали, что, к сожалению, нет. Между тем, почерк убийц, совершивших теракты в Москве и Нью-Йорке, в Чечне и других регионах России, против сотрудников ООН в Багдаде. Этот почерк нам в России давно и до боли знаком. Он везде идентичен. И то, что вдохновители террора легко узнаваемы, как и в августовских событиях этого года, так и в терактах прошлых лет, лишь доказывает глобальный характер этой угрозы. Да, сейчас мы уже слышим друг друга и понимаем, что ООН обязана стать, и она в действительности становится базой для глобальной антитеррористической коалиции. Особо отмечу роль контртеррористического комитета Совета безопасности ООН. Терроризм – это вызов безопасности и экономическому будущему планеты. И поэтому этот комитет должен стать реальным, практическим инструментом эффективной борьбы с террористической угрозой. Позвольте особо остановиться на гуманитарной деятельности ООН. Эта сфера занимает львиную долю сил, времени и средств организации. Но не так часто попадает в число первополосных, самых горячих новостей. И они не всегда знают граждане благополучных государств. Но именно эта функция ООН, по сути, остается базовой и незаменимой. ООН помогает выжить и сохранить надежду миллионам обездоленных на планете, жертвам голода, болезней и конфликтов. Такая работа исключительно важна. Она приносит всей организации Объединенных Наций политический и моральный авторитет. И именно здесь наиболее очевидна взаимосвязь нравственного и политического содержания Международной деятельности. Пользуясь случаем, хотел бы сегодня поблагодарить всех сотрудников Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и, конечно, многочисленных добровольцев, участвующих в этой благородной работе. Понимая, насколько ценна гуманитарная миссия ООН, Россия рассматривает ее как важнейшую политическую задачу. Мы уже вносим и будем наращивать свой вклад в ее решение. Так, за три последних года Россия списала задолженность развивающихся стран на общую сумму 27,2 миллиарда долларов и представляет им сейчас значительные тарифные преференции. Впервые за многие годы по мере роста экономики самой России наша страна стала донором всемирной продовольственной программы ООН. Что такое ужас голода, мы знаем по собственной истории. Мы знаем по ситуации, которая сложилась в нашей стране после гражданской войны и принудительной коллективизации в двадцатые 30 е годы прошлого столетия, когда голодной смертью погибли миллионы людей в Поволжье, на Северном Кавказе, в других регионах страны. Голод стал национальной трагедией и для народов Украины, и мы считаем моральным и нравственным долгом развивать наше участие в программах продовольственной помощи. Россия намерена активно работать и на решение острых экологических проблем. Важным этапом здесь станет Всемирная конференция по изменению климата, которая откроется уже на следующей неделе в столице России, в Москве. Также полагаем необходимым создать глобальную систему мониторинга и нейтрализации опасных инфекционных заболеваний. И рассматриваем деятельность Глобального фонда здравоохранения как реальное проявление международной солидарности в борьбе с распространением СПИДа, туберкулеза, малярии. Уважаемая Ассамблея, разумеется, ООН, как любая сложно организованная система, нуждается в совершенствовании. Но проблемы ООН и раньше, и сейчас не были только собственными проблемами этой организации. Они всякий раз порождались и остаются отражением противоречий в самой системе международных отношений. И в первую очередь в системе международного права. Ведь далеко не всегда в распоряжении у политиков, в том числе и представленных в ООН и его Совете Безопасности, есть достаточные и эффективно работающие правовые инструменты. Инструменты, позволяющие адекватно преодолевать возникающие международные и региональные кризисы. И в этом смысле международное право, конечно, должно быть подвижной, живой материи, отражающей реалии современного мира. Считаю, что и многие процессы, идущие внутри ООН, это тоже свидетельство происходящих в мире постоянных изменений. И такие изменения диктуют логику развития самой организации. Члены организации хорошо знают, все достижения ООН – это, как правило, наши общие успехи. Все неудачи – это совместный просчет. Но такое знание ко многому обязывает. И прежде всего, крайне деликатному вмешательству в ткань и механизмы работы – ООН. Очевидно, что за каждым таким решением должна стоять не общеполитическая риторика, не просто слова а так называемой справедливой политики. Я убежден, каждой попытке модернизации инструментов ООН должен предшествовать самый серьезный анализ и самый точный расчет. Это в первую очередь касается главных международно-правовых инструментов ООН. Ведь соблюдение гарантии их действенности есть единственная возможность избежать правового вакуума. И пока нормы права не изменены, пока они действуют, мы обязаны их соблюдать. Мы обязаны обеспечивать непрерывность гарантии безопасности для государств планеты в целом. И, наконец, мы вместе должны разобраться и понять, какие из структур и механизмов ООН дают свой эффект и отдачу, а какие уже выполнили свою миссию или оказались невостребованными. И помнить, что многие из давно имеющихся у ООН возможностей нам еще только предстоит осваивать. Многими ресурсами нужно еще только научиться пользоваться. Особо остановлюсь на вопросе повышения эффективности Совета Безопасности ООН. Убежден. Глубина имеющихся пока расхождений и интересы работоспособности этого органа диктует нам необходимость поэтапной и весьма осмотрительной работы. Мы считаем, что на сегодняшнем этапе принципиальным ориентиром остается самое широкое согласие по всем аспектам расширения этого органа, а также безусловное поддержание его нынешнего высокого статуса и легитимности согласованных действий. Ведь Совет Безопасности, как сказано в Уставе ООН, действует от имени Объединенных наций. И именно здесь, в Совете Безопасности, работает конкретный механизм согласования политической воли. Механизм защиты национальных интересов самых разных государств. И через это защита интересов всего международного сообщества. Да, мы часто слышим, что развитые страны несут особую ответственность за судьбу мира. Но такое лидерство очень ко многому обязывают. И прежде всего к тому, чтобы учитывать интересы мирового сообщества в целом. Быть мировой державой – это значит быть вместе с мировым сообществом. Быть по-настоящему сильным, влиятельным государством. Это видеть и решать проблемы и малых народов, и экономически слабых стран. В этой связи считаю полезной активизацию работы в рамках ООН, с региональными международными структурами. Это прямой путь к росту экономического, экономического благополучия в разных частях мира и, соответственно, к сдерживанию потенциальных угроз, поддержанию общего стратегического баланса в мире. Мы приветствуем появление региональных центров координации и сотрудничества в объединенной Европе. Мы за то, чтобы крепли интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, конечно, за то, чтобы росли авторитет и эффективность работы Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. В новых формах региональной интеграции заинтересована не только Россия. Свое практическое стремление к этому демонстрируют и наши партнеры по СНГ, что, кстати, подтвердил и только что прошедший саммит этой организации. Безусловно, важным для себя мы считаем рост многоплановых процессов взаимодействия с Евросоюзом. А по вопросам безопасности – поиск новых форм сотрудничества с НАТО. Уважаемая Ассамблея, современным угрозам цивилизации мы вправе противопоставить только те коллективные ответы, легитимность которых не вызывает сомнений. И здесь нужен системный взгляд сочетающие политические, а когда надо, и военные меры. При этом меры согласованные, разумные, достаточные. На повестке дня ООН остается совершенствование ее миротворческих механизмов. ООН должна быть способна к более оперативному и эффективному развертыванию операций по поддержанию, а где требуется и по принуждению к миру. Однако... Все это должно происходить в строгом соответствии с уставом ООН. Должен отметить, что Россия, которая постоянно поддерживает миротворческую функцию организации, готова активизировать свое участие как в операциях под эгидой ООН, так и в санкционированных Советом безопасности коалиционных операциях. Серьезным вызовом современности остается распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки. А наиболее опасным – их возможное попадание в руки террористов. Пути к искоренению этих угроз известны. Это дальнейшая универсализация действующих режимов нераспространения, укрепление международных институтов проверки, внедрение безопасных технологий в ядерном производстве и энергетике. В целом отказ государств от избыточных арсеналов и военных программ, способных подорвать военно-политический баланс и спровоцировать гонку вооружений. Россия считает крайне важным избежать милитаризации космического пространства. Мы выступаем за подготовку всеобъемлющей договоренности по этой проблеме и приглашаем страны с космическим потенциалом присоединиться к нашей инициативе. Инициатива России о... Построение под эгидой ООН глобальной системы противодействия новым угрозам, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН, предлагаем в ходе этой сессии принять новую резолюцию, конкретизирующую дальнейшие шаги в этом направлении. Уважаемые дамы и господа, в заключение хотел бы напомнить, прочная конструкция ООН выдержала все потрясения второй половины XX века, а их было немало помогла пройти через угрозы глобальной конфронтации и, что крайне важно, способствовала распространению ценностей прав человека, помогла утверждению принципов взаимного уважения, добрососедства между государствами. Главный урок школы ООН состоит в том, что другой альтернативы, как сообща строить более безопасный, справедливый и благополучный мир, у человечества сегодня нет. Это наш долг перед будущими поколениями. И в этом главном деле нам лучше всего помогут такие проверенные инструменты, как деятельность Организации Объединенных Наций. Организации, где уже полстолетия принимаются важнейшие для всего мира решения. Еще раз повторю. Россия убеждена, что в мировых делах роль ООН должна оставаться центральной. И особенно это актуально и важно – для разрешения конфликтных ситуаций. Это наш выбор, и это наша принципиальная позиция. Благодарю вас за внимание. Спасибо.